Вот у вас будут препятствия, и вы положите намерение быть в церкви. И в это время бодствуйте, потому что Писание говорит, когда ты идешь в Дом Божий, наблюдай за ногой твоей, потому что ты можешь даже не попасть в Дом Божий мы можем, ты даже и не попасть, ты попадешь в какой-то, к друзьям своим, в какую-то другую, а возможно, даже в тебе колесо пробьется в дороге, лишь только, чтобы ты не попал в Дом Божий. В тебя будет искус, ты мог бы попасть, хотя бы наполовину собрано, но в тебя уже есть искус. Вы знаете, и, и так иногда враг обманывает людей. И когда ты хочешь вот служить Богу, у тебя обязательно будут какие-то затруднения. И я, вы знаете, решил так в этот день, думаю, но я в этот день же, Господи, помоги, буду я тебе, я хочу тебе угождать. И повез жену на один appointment, там еще куда-то поехал, вы знаете, и о, какая печаль, там даже на один, на красный свет где-то проскочил даже, не, не дождался, вы знаете, там где-то еще какое-то происшествие, а там еще какое-то происшествие, я приезжаю уже в конце дня, и а жена пошла на кухню, а я пошел уже в спальню, и лег там под одеяло и заплакал. Заплакал от безвыходно, что я от бессилия, что я хотел вот угождить Богу, а не мог. Не мог не это, и мне так жалко стало, думаю, целый день хотел, и плачу. И жена открывает дверь и говорит, а ты чего под одеяло залез? А я говорю, холодно стало. И, и, и думаю, ну опять, даже и здесь неправильно сказал. И, и думаю, ну вот, какая проблема. А потом лежу и думаю, нет, я пойду в Дом Божий, я пойду на молитву. А Дом Божий это, – это не помещение, Дом Божий – это где собирается народ Божий. Это только помещение, где мы находимся, а Дом Божий – это мы. Там, где собирается народ Божий, там Дом Божий. И, и вы знаете, и я прихожу туда, и стал на колени, вот это первая молитва, а в нас пророчествуют люди, Бог так снабдил церковь пророчествами, чтобы укрепляли друг друга Духом Святым. И меня молодой брат ложит мне руку сразу на плечо и говорит, «Сын мой, и я с тобою плачу». И не бойся, я помогу тебе, я, я буду помогать тебе. У тебя еще другие там есть вопросы, я, я их тоже буду помогать тебе. И у меня такое утешение пришло. Никто не знал, что я плакал. Вы знаете, никто, я уже зашел на собрание, я уже не плакал, но Господь обнаружил и говорит, я помогу тебе». Я, я буду помогать тебе. Вы знаете, когда мы хотим приносить плоды Богу, то, вы знаете, у нас будут обязательно трудности, затруднения. Но Бог говорит, я буду тебе помогать. Я тебя не оставлю. Тебе будет трудно. Тебе кажется, будет, ты будешь иногда, вы знаете, когда я уверовал, я помню, когда я пришел с мира, а я с мира пришел такого, ну, не преступного мира, не уголовного мира, но я пришел с хулиганского мира. И вы знаете, и я пришел, и, и меня этот характер перешел через эту границу, вот, э, я принес его в христианство. И вы знаете, справиться с собой ничего не могу сделать. И э, я помню даже такой момент, когда я боролся-боролся, Боролся, боролся, и вижу, что я не могу справиться со своим характером. И я даже взял, разорвал на, на себе одежду, как в Ветхом Завете, разорвал одежду и, и говорю, Боже, оставь меня, с меня ничего не получится. И я соплакал. Пришел Дух Святой и начал меня утешать. Бог говорит, получится. Я помогу тебе. Я сегодня говорил за эти плоды. Я помогу тебе, у тебе получится. Вы знаете, к нам приехал наркоман, один из этого, из, он 14 лет был в наркомании, и уже его тест был, будучи просвитером, пастыром церкви, его тест сказал, что говорит: уже надо готовиться к похоронам, потому что с него ничего не получится. А теща в него была. Вы знаете, обычно идет нарекание над тещу. А тут unusual тёща оказалась у него уверят стоящая. И она никогда не упрекнула этого зятя, не сказала, что ты испортил жизнь моей дочери. Она всегда встречала его и говорила, Вася, у тебя получится, тебе Бог поможет. Тебе Бог поможет. И вы знаете, у него получилось, Господь дал ему покаяние. Когда Бог ему дал покаяние, он сейчас горит до Бога, он сейчас горит, он служит Богу. он каждый раз на собрании, он каждый раз приходит там, где молитвенное собрание туда добирается. И когда он свидетельствует, встает там в своей церкви, там, где его тест пастером, то пастыр тест его голову между колен держит. А тёща торжествует, которая говорила, что у тебя, Вася, получится. Слава Богу! Слава Богу! Поэтому, если кто-то сегодня даже на этом месте, в больших переживаниях, и думает, получится ли у меня угождать Богу? Смогу ли я угождать Богу? Не бойся! Не бойся. Главное, чтобы ты пребывал у Бога. Пребудь у Бога. Там написано, ну, если ты пребудешь слове, не... слове Моем, если ты пребудешь Слове Моем, если ты пребудешь у Бога, Бог пребудет в тебе. И ты, как ветвь, которая на лозе, ты принесешь много плода. Слава Богу! Слава Богу! Но это не значит, что ты уже будешь оставлен. Бог тебе еще будет обрабатывать. Еще ты будешь обрезание проходить, очищение проходить. Но ведь и хоть отечениях, Бог будет подавать тебе руку, как мы сегодня пели. Одного прошу лишь я, чтоб я чувствовал всегда, что твоя пронзенная рука на плечах лежит моих и среди жестоких бит укрепляет ласково меня. Слава Богу! Слава Богу! Это такой Господь наш! Слава Ему! Аллилуйя! Аллилуйя. Прославиться пусть меня Его! Аллилуйя. Аминь!